Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Криптошарк, в этом видео у нас на обзоре Епкоин. В общем, хочу сделать небольшой анонсик Короткометражное, скажем так, видео Посмотреть на ваш отклик, как вам это понравится или не понравится Буду делать, допустим, преанонс проекта Если я вам о нем вкратце рассказываю, вам это интересно Смотрим отзывы аудитории Если вам все нравится, тогда делаю полный разборчивый обзор проекта Ну и в принципе, мы уже смотрим что делать дальше. В общем, YEPCOIN это у нас монета предназначенная а, то есть интеграция с социальными сетями будет с помощью допустим вы сделали фотографию опубликовали какой-нибудь либо пост вы даже за каждый пост за отправление там фотографии, музыки вы получаете сразу определенную копеечку а, и тем самым сразу же рекламируете данный проект то есть э, все построено на том что что бы вы ни сделали вы за это получите монетку так, давайте зайдем на Bitcoin Talk. Как видите, у нас анонс был 17 января 2019 года. В общем, что у нас здесь есть? Это у нас по стандарту постмастернода. То есть, имеет смысл, допустим, инвестировать в данную монету или нет. Это, подумаете вы, вы уже решите. Также, если вам будет интересно, сделаем полноценный обзор. Как видите, да, нам нужно будет 20 тысяч монет на активации ноды. И распределение, в принципе, как и на всех проектах по стандарту, 80 на 20 идет. Также что у нас еще? Как я и говорил, да, допустим, сделали вы там какую-нибудь фотографию в Инстаграме, пускай даже ВКонтакте, грубо говоря, либо Facebook сделали пост. Вы потом все это просто кастомизируете и получаете за это монетку. Да? Как видите, вставляете ID, вставляете кошелек и получаете монеты в общем. Также это будет работать не только с фотографиями и там, с аудиозаписями и тому подобным. Кстати, за обмены, переводы комиссия не берется, что очень интересно. Здесь есть краткие, скажем так, примеры. Допустим, что вы выполнили, сколько вы получили монеток и тому подобное. В общем, что тут будет предпродажная подготовка. Также методы оплаты разные будут можете выбрать который вам будет более-менее удобен Будут э, в описании все ссылки на данный проект чтобы вы сами э, вникали интересовались задавали больше вопросов вот мне интересно что вы сейчас вот напишите в комментариях по поводу краткого такого э, скажем так пролетного обзора чтобы вы сами изучили проект и написали интересующие вас вопросы и тогда я полноценно уже разберу данный проект в общем пишем комментарии ставим лайки подписываемся на этом все. Давайте всем удачи, всем профита, всем пока.